Часть вторая. Решение задачи D15. Мы приступаем к решению. Что сделать, прежде чем приступить к решению? Ну, давайте, во-первых, составим структурную схему. Я напоминаю, для этого нужно отбросить все связи и заменить их действия реакциями. Давайте все внешние... связи мы отбросим, то есть точки А и в точке Б. И что мы тогда получим? Да, и заменить распределенную нагрузку сосредоточенной. То есть, напоминаю, как заменяется распределенная нагрузка сосредоточенной. Если у нас есть какая-то распределенная нагрузка с эпюрой, то как заменяется? Вот, допустим, у нас вот на это тело Давайте с линейной начнем. Действует какая-то нагрузка. Вот она имеет, Эпюра, вот такую форму. Она, повторяю, не обязательно должна быть прямоугольником. То есть, вот такая действует сила. Как заменяется эта сила? Значит, у Эпюры существует как центр масс, то есть. Как и у любой геометрической фигуры, у плоской фигуры, это в плоскости, у пространственной в пространстве будет существовать что? Центр масс. Вот точка. Далее. У каждой эпюры будет существовать своя площадь. То есть, ну, если возьмем вот это эпюра с распределенной нагрузкой Q. То есть, она показывает функцию. Вот эта Q, это функция, вот, которая изображает вот эту клубу. Если мы заменим всю эту Фигуру следующим, следующей одной, вот эту распределенную нагрузку, следующей одной сосредоточенной. Какой? Вот это наша точка С, центр масс. Вот если мы приложим вот здесь, значит, какая это линия? Это линия параллельная с силам от этой пюры. Вот я провел. Вот она пересекает наше тело, на которое действует эта распределенная нагрузка вот этой точки. Если я в этой точке приложу одну сосредоточенную силу Q, Какую? Такую, что Q будет равна площади эпюры численной. То есть вот этой площади. То вот эта сила с точки зрения равновесия будет оказывать такое. Вот эта одна сила будет на это тело оказывать такое же действие, как вот эта вся распределенная нагрузка. Итак, в данном случае у нас, повторюсь, Переходим к структурной схеме. Заменяем вот эту силу сосредоточенной, распределенную нагрузку сосредоточенной нагрузкой. Вот эти реакции отбрасываем. И что мы получаем? Мы получаем следующее изображение. Это у нас был рисунок 1. А сейчас мы рисунок 2 изобразим. Здесь, значит, Эпюра представляла из себя, что? Прямоугольник. Давайте вот здесь я изображу. Ну ладно, давайте по ходу уже решим. Дополнительный рисунок. Значит, эпюра наша, это прямоугольник. Вот такой. Длина здесь была дана 4 метра. Q наша, вот эта высота, то есть плотность нагрузки, она была равна, там было полтора, вот полтора килоньютона. В каждом метре полтора килоньютона. Значит, площадь этой эпюры, из вычисляется очень просто, как... Высота на основании, то есть Q умножить на 4 равняется 6. Здесь у нас килоньютоны, а здесь метр. То есть 6 килоньютон умножить на метр. Извиняюсь, здесь килоньютон деленное на метр. 6 килоньютон деленное на метр умножить на метр. Получается, что 6 килоньютон. Итак, середина, центр тяжести, то есть этого прямоугольника, находится в его геометрической середине. То есть, если я через середину, то есть точка 2, проведу вертикаль, то мы пересечем нашу, наше тело, вот эту горизонтальную часть нашего уголка левого, в этой точке. Значит, вот здесь я приложу силу Q, которая по модулю будет равна чему? 6 кН. Далее, здесь у нас действует сила P1. Здесь у нас действует сила P2, этот угол у нас известен 30 градусов. Далее здесь мы отбросили жесткую заделку, мы добавили силы какие xb, yb и один вращающий момент реактивный Mb это точка b, это точка c. А в точке А мы добавили просто одну что yA реакцию катка. Да, и здесь у нас действует еще момент M. Повторяю, реакции в точке в шарнире точки в точке С мы не указываем, они в нашем случае являются внутренними. Вот, пожалуй, наша система, так как она выглядит для решения. Вот мы пришли к структурной схеме, которую будем использовать при решении. Повторяю, при решении мы опираемся на принцип возможных перемещений, то есть дельта а е равно нулю. Напоминаю, в качестве дельта у нас что фигурирует? Сила умножить на перемещение, сумма всех сил, сумма работ всех сил на их виртуальных перемещениях. Повторюсь, виртуальные перемещения. Наша конструкция находится в равновесии. Чтобы применить этот принцип, мы должны задать ей какие-то виртуальные перемещения. Естественно, теперь обратите внимание, мы составляем одно, если мы будем рассматривать сейчас равновесие всей конструкции, то есть всей конструкции целиком зададим какое-то перемещение, то что мы сделаем? Мы составим всего одно уравнение. Но одного уравнения для того, чтобы найти что, 4 неизвестных, раз, два, три, четыре, вот эти четыре составляющие реакции в точках А и Б, вот они, то что требуется, явно недостаточно. Как в этом случае поступать? Ну, естественно, можно разбить конструкцию на несколько частей и рассматривать вот это же уравнение для каждой части по отдельности. То есть, это элементарный способ. В данном случае, тоже элементарно можно разбить, что на левую часть и на правую. Здесь возникнет только один момент. Где если мы разобьем на левую часть, на правую, то будем рассматривать равновесие левой части. Вот тогда уже в точке С мы должны написать, что... Раз мы разрезали мысленно, значит здесь возникли какие-то реакции. Поскольку мы их направление тоже не знаем. Грубо говоря, представим себе, что оно может реагировать и так влево-вправо. То строго говоря, здесь возникнут еще две новых неизвестных. XC и YC. То есть нам разбиение вот на эти две части даст только две новых неизвестных. Правда мы можем рассматривать, например, уравнение моментов относительно точки С, тогда они исчезнут. Но в любом случае это будет достаточно сложно. Точно так же и здесь, если уравнение правой части, равная правой, опять-таки мы должны будем учитывать уже реакцию в шарнире. Я здесь не написал их, поскольку я говорю, ну, я рассматриваю сейчас всю конструкцию целиком. В общем, это вот такая вот заковыка, которую надо будет как-то решать. Ну, или еще один способ использовать какие-то дополнительные возможности. То есть, чтобы определить эти четыре неизвестных, одно, например, будем определять Одно уравнение составим. Вот это уравнение возможных перемещений. Даже если мы разобьем на вторую и третью часть, то составим второе и третье уравнение. Все равно у нас 4 неизвестных. ну То есть надо будет нам искать какие-то дополнительные связи. Дополнительные прибегать к дополнительным методам. Эти методы, в принципе, описаны у Яблонского. Вы посмотрите. Я сейчас продемонстрирую чуть иной путь решения, но надеюсь наши решения совпадут если мы не будем особенно ошибаться в арифметике элементарной но давайте продолжим в следующем фрагменте